Зараза. Кто это? Не знаю. Разве он не пес? Нас ведь тысячи. Ты же не знаешь всех шрамов. Не называй нас шрамами. Точно. Точно сюда? Ага. Через это здание мы попадем в соседнее. Шущие коты. странные были люди раньше. Там еще много подниматься, вот оставишься далеко еще, да, да, вы Это несложно ага иди сюда почему мы этого не видели Псы не смотрят вверх что это значит неважно сколько у вас людей и пушек мы все равно сумеем вас превзойти. Может, хватит говорить мы? Они ведь пытаются вас убить. Ты вернулась, Лили! Все хорошо. А... Да я помогу. Я справлюсь. Слышала, как они меня называли. Ага. Не будешь спрашивать почему? А ты хочешь, чтобы я спросила? Славно! Это создали шрамы? Серафиты. Да, я так и хотела сказать. Вот это мощно. Что значит мощно? Типа, потрясающе. Здорово. Защити их. Интересно, понимала ли ваша пророчица, что заварила? Она спасла десятки людей. Необъяснимым образом. Она взрывала грузовики и убивала солдат Вполне объяснимо Ты читала ее писание? Видела кое-что Многое поняла бы Ну да Подожди секунду. Теперь я первая. Ну правда, сколько еще подниматься? Я же так и не сказал. Соболезнования в вашей утрате. Это честь. Теперь он с пророчицей. Ваш сын храбрец. Вы должны им гордиться. Мы гордимся. Спасибо. Старейшины предложили нам другое дитя. Это большая честь. Элизабет, благодарна. Просто я не уверен, что она готова. Старейшины мудрые. Что они делаются? Все лучше. Лучше. Да, конечно. Я чтобы сиротиты ругались. Это мой первый раз. А это что, лифт? Ага. Эй, потяни дверь вниз. Чёрт. Можно дать тебе совет? Боже мой. Просто подумай о хороших сторонах. О хороших сторонах? Да, ведь. Ты бежишь быстрее, ты сосредоточена. Твою мать! Ты меньше чувствуешь боль. Все ощущения. Тебя потеют по ладони, стучит сердце. Это все признаки твоей внутренней силы. Когда тебе страшно, постарайся подумать о том, как твое тело готовится к тому -то. Только в слабости я прийду свою истинную силу. Эта фраза пророчится? Да Я думала, электричество и все такое из грешного старого мира не для вас Есть исключения, Особенно для бойцов Как удобно Ты любишь пророчицу, хотя ее последователи хотят тебя убить во имя нее? Она всего этого не желала. В ее писаниях нет насилия. Что ж ты им не рассказал? До ее смерти мы не вешали людей и не забивали ко мне Они берут ее слова и извращают их. Сама почитаю Сама Здесь ветрено. Это что за хрень? Это мост. Лев! Иди за мной! Блин! Медленно! Я не знаю, смогу ли я! Все не так страшно, как кажется. тут постоянно ходят? Да! Не ври мне! Не вру! Ну, то есть, не так, чтобы очень часто? Господи! Главное, вниз не смотри! Черт! А! Вот срань! Как ощущения? Что прилива истинной силы Мощи Мощно Что? Ничего Что происходит между тобой и твоим другом Оуэном? Боже мой, Лев, не сейчас Выглядело очень странно Иди уже Пошли! Можно мне минутку погордиться собой? Пока нет. Да, я тебя обниму, Лев. Сейчас тебе расхочется меня обнимать. почему. Увидишь. Ты задурил, Лев! Все будет хорошо, смотри на меня. Идем. Подожди минутку. Ладно. Куда теперь? Не знаю. А, в смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно, давай поищем, как спуститься. И только. Считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может, в ней. Некоторые верят в Бога. Они молились. А я не верю. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты -то здесь делаешь. Зачем ты вернулась за нами? Это долг. А, кому? Ты нам ничего не должна. Просто... Иначе бы совесть замучила. Здесь можно спуститься Мы можем выйти прямиком к зданию больницы Просто труп из ваших нет видишь как он одет на а то там темно а вот как это работает им приказали провести зачистку Лев, в здании есть заражённые? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю... Осторожно Споры Идем в масках У меня нету Так вы что, не верите в маски? Было не до нее Может там они есть Жди здесь Назад еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Like <laughs> that. Наконец-то. Маску-то зачем было портить? Да. Вроде цела. Ладно, пойдем к леву. Это тебе Дай Мы слишком долго Быстрее нельзя Твоей сестре не будет лучше, если мы обумрем Вот так Мы сможем Это бронспойт? Лев, иди сни его вниз. Сейчас. Так, я спускаюсь. Осторожней.